Давай глазки лечить. Давай. Давай. Ой, кепой зимой. Кушать будешь? М? Будешь кушать? Давай, выходи, выходи, выходи. Выходи, кто Ой. там прячется? Это кто там прячется? Это ну, сейчас посмотрим на тебя. Не знаю, не видно или видно. Ну-ка, ну, кто это там прячется, иди сюда, иди скорей сюда, иди сюда скорей, ну, ну ты идешь, кушать идешь, ты кушать, ох ты, Босима, ну кто там прячется, иди кушать, иди кушать скорей, ты чего? Я тебя всю ночь на руках держала. А ты меня боишься, да? Ну, ты же у меня спал на ручках сегодня. А? Д. Да. А я тебя потом в коробочку положила. Ты такой был хороший. Ну, ты идёшь кусать? Кусать идёшь? Да. Кто идет кушать? Мяу. На. На, на, вот, иди покушай. Мяу. Чего ты? Ты молодец, ходил в лоточек сегодня. Умничка, ты же молодец. Мяу. Да, это ты, я про тебя говорю, иди покушай. Ну, ты же у меня на ручках сегодня спал. Ну, ты же спал у меня на ручках сегодня. У? Где ты там? Выходи. Давай, выходи. Иди сюда. Так. Мне тебя как-то надо взять на ручки чтобы промыть глазки вот я уже приготовила все здесь у меня настой ромашки и турундочки и полотенчиков которым я его заворачиваю ну вон. Выходи. Выходи сюда, котенок. Давай. Ну что с тобой делать? Сейчас я тебя на ручки возьму. Давай. Завернув полотенчика. Глазки промоем. Глазки лучше видеть будут. М? Выходи, котенок. На. Ну покажись, вот такие глазки у нас сегодня Сейчас будем их лечить Но уже лучше намного, чем было Он Димуха, Алёси. Вообще говорят, чтобы котенок привыкал к человеку Надо ему еду давать из рук Да? Из рук надо еду давать о, Димуха, вот так вот он у меня спал. Ночью на ручках. Сейчас тебе еще там. Еще там тебе покушать. Ну, Димухалси. Ну, типа зимой. Ой-ой, это камера. Ее не едят. Сейчас я тебе дам еще кусочек. Давай. Вкусно? Как ты быстро его съел. Ой, дебось. Ладно, давай глазки промывать. Ну, нашел кусочек, который туда упал? где там кусочек Мясо? Где там кусочек? Ой, дебось мой. Нашел, кажется, кусочек мяска, который туда свалился. Съел? Ага, ищет кусочек мяска. его нашел? Покажись. Нашел? Все? Все? Поймал кусочек? Поймал. Один гладик промыли уже. Ну покажись. Покажись, давай. Ну, покажись. Какие у тебя глазки сейчас? Давай, давай, давай, давай. давай. Покажи. Покажи, мама промыла глазки. Покажи сюда. Ой, ой какие глазки сейчас. Кушать хотим, да? Сейчас будешь кушать. Кушать. Ой, ну давай. Иди кушай. У типа зимой. У тебя зимой. Обычно он там, кушает внизу, но раз уж я сегодня взяла его на ручки, то пусть тут скушает. Главное, чтобы потом не сиганел под стеллаж опять. Ну, типа зимой, ну как на может после улиц, уличной жизни. Вот мой полёсий. громкая проехала. Тихо, тихо, тихо. Все, кушай, кушай, кушай. Давай. А этот кусочек кто потерял? Кто потерял кусочек? меня удивило то что котеночек сходил в лоток я думала он накакает где-нибудь и написать в углу а он сходил в лоточек что удивительно мне показалось удивительно потому что все-таки уличный код сразу сходил в лоточек Первый его поход в туалет это был сразу в лоточек вот. может быть все таки это котенок от домашней кошки знаю. Боится. Боится громкого звука. тихо тихо тихо Мы еще глазки будем промывать. Да. Еще будем глазки промывать. Иди сюда. Ну-ка покажись. Ну, где будем я ему водичку поднесла кушай кушай малыш кушай ну. немножко дрожит наверное потому что прохладно чуть-чуть прохладно кто лапкой залез туда? В миску. А кто лапкой в миску залез? А водичку будешь пить? Водичку. Водичку будешь пить? Давай. Водичку будешь пить? Я его держу, чтобы не сиганул, потому что надо еще глазки промыть. Попей водичку. Попей, попей. Давай, пей водичку. Ну, водичку попей. Ну. Мы будем. Давай вот так. Уйди, какой шустрый, подожди. Дай тебя показать. Вот. Ну и кто такой шустрый? Покажи, как ты выпрыгиваешь. Давай, показывай. Вот какой ловкий. Сейчас раз и подстилаж сразу спрячется. Оп, спрятался. Ну ладно, все, пойдем. Не будем ему мешать. И вот ты под стеллаж спрятался и сразу меучишь? Я сейчас уйду. Я сейчас, я сейчас уйду, а ты водичку попей.